В чем суть величия иконописи Андрея Рублева? Его иконопись это философская система. Это изложение идей Сергия Радонежского. Для этого необходимо подробно остановиться, насколько это возможно в лекции, конечно, такого рода, на самой знаменитой иконе Андрея Рублева на жемчужине нашей иконописи одновременно изобразительного искусства. И это не окатный жемчуг северных рек. Это настоящий жемчуг Индийского океана. Это, конечно, Рублевская Троица. Во-первых, чем формально, гениально Троица Андрея Рублева? Необходимо опять-таки, иметь перед глазами визуальный ряд троиц византийского происхождения и наших троиц под влиянием византийского иконописного искусства, созданных до Андрея Рублева. Мы обнаруживаем интереснейшую вещь. Как и подавляющее большинство икон, троицы, носят, естественно, повествовательный характер. Собственно говоря, если глубоко анализировать это, и вот залезаю в то, чем мы занимаемся, подавляющее большинство икон носят и по сей день повествовательный характер, как система знаковая, естественно. Только самые выдающиеся из них перерастают в повествовательную иллюстрацию Библии и Евангелия и являют уже систему взглядов выдающихся философов-богословов, либо вот таких переустроителей жизни. Каким был Сергий Радонежский. Еще раз подчеркиваю, про него одного можно было бы читать, не переходя к другим, но это невозможно вот в таком курсе. Потому что то, что он сделал в церковной жизни, стало влиять на мирскую. Чем, во-первых, по формальному признаку отличается? убранные фигуры хозяев? Но вот это я вас отсылаю к Библии, там описана эта история о пришествии троицы в дом к благочестивым супругам, угощениях там последними еще бывшими продуктами. И обычно там три э, фигуры, естественно, сидящие за столом, но эти фигуры помещены фронтально и плоскостно. То есть это Плоскость. Это первое. Второе, по бокам стоят хозяева. Того пять фигур. Что происходит с вниманием? Оно рассеивается. Вот то, что я тогда вам объяснял на примере этой свадьбы, так называемой. Вот, потому что чем шире фронт подачи, тем больше надо охватить этих фигур, и в результате Концентрация внутренняя начинает пропадать. Значит, Мирянин и Клерошанин, они, конечно, получают удовольствие от того, что они видят цитату библейскую, но они не могут понять, что вот это вот расширение, оно мешает им молитвенно сконцентрироваться. Потому что что такое молитва? Конечно, это концентрация, то, что обычно теперь называют медитацией. То есть приведение духовного и физического состояния в единое соответствие и концентрация духовной энергии, обращенная к создателю мира. Поэтому вопрос композиции, решающий в данном случае отсечение фигур хозяев Концептуально. И это оказало огромное влияние потом на иконографию, естественно, Троицы. Но после уже Рублева, под впечатлением того, что ему удалось сделать. Второе. Треугольник. Он вырывается из плоскостного ряда. Но для этого вот вы должны сейчас, я рассказываю, так же, как я, видеть мысленным взором её. Он их помещает за столом таким образом, что не плоскость, где Бог-Отец чуть-чуть только приподнят, а там действительно треугольник получается. Это размещение треугольником, оно каноническое значение имеет молящийся, либо просто созерцающий в этот момент троицу, имеет возможность точно оценить значение всех трех ипостасей. А вот дальше начинается самое сложное. То, в чем сила и сергия. И Рублева. Я бы даже сказал, Рублев в известном смысле пошел даже чуть дальше своего духовного учителя. Значит, посмотрите еще раз: там принципиальный момент. Все три Господние ипостаси изображены одинаково. Одежда, то есть семиотическая система. Вот это простая знаковая система. Которая нами читается, если мы знаем эти знаки на иконе, она никак не говорит о том, кто есть кто. Они все три одинаковы. Это очень важный момент. Почему? Почему в советском искусствоведении это позволяло сказать, что это три ангела. Ну, вранье. Все три ипостась. Почему одинаковые они? Вот эта идея гармонии Сергея Радонежского о том, что каждый христианин, я ее рассказывал, по-моему, эту теорию гармонии, что каждый христианин, независимо от своего социального положения, выполняет свой христианский долг и этим заслуживает царствие небесное. Следовательно, жизнь на земле есть и должна быть отражением небесной жизни. Значит, если мы хотим гармонии здесь, значит, гармония постоянно существует там. И если мы действительно хотим увидеть после смерти, попасть тот не увидеть, конечно попасть, то мы должны гармонизировать здесь жизнь и быть гармоничными между собою, не попирать друг друга и стремиться подняться вверх за счет других, а как раз наоборот поддерживать друг друга. Равенство не в бедности, но в духовном едином мысли и единоделании. Именно в духовном. И дальше от этого внешне формального их одинакового вида мы переходим к самому главному к тому что идет духовное общение вы видите они молчат но они так выразительно смотрят друг на друга что мы начинаем после определенного времени рассматривания и сосредоточения, понимать, что они не просто смотрят, они общаются. Идет духовное общение. И вот тогда становится понятно, кто Бог-Отец, кто Бог-Сын и кто Бог-Дух Святой. Вот оно, это круговое общение. И тогда становится понятно, что такое Троица – это духовное единство трех формально отъединенных, казалось бы, ипостасей. То есть Господь в силах пребывает, не икона Господь в силах, или Христос в силах, а Господь в полной силе пребывает именно потому, что все три ипостаси Его находятся непосредственно, непрерывно, это позволит мне нагло заявить извечно, именно в этом духовном единении. Вот тогда все становится на свои места и ясно становится история пророждения Иисуса. Понятно? И никакого противоречия нету, как, что Господь воплощается среди людей в облике. Материальным, людям понятным. И присутствует среди них. Тогда становится понятно, что и Дух Святый, являясь между людьми, принимает тот образ, который Господь считает должным Ему в данном случае предать. Причем я вам хочу знать, что голубь это же не православное, это все-таки скорее католическое. В результате вот такого треугольного помещения, кругового безмолвного общения, получается соединение трех важнейших, двух важнейших древнейших геометрических фигур. Круг и треугольник равносторонний. Это усиливает ощущение их взаимного действия. И, наконец, интереснейшая вещь цветовая гамма. Она с одной стороны достаточно насыщенная, но при этом не раздражающая Я бы сказал, что здесь опять-таки получается, как в духовном мире, как в нравственном мире человека присутствуют все характеристические черты сразу, как в каждом из нас. Мы можем скандалить, мы можем рыдать, мы можем умиляться, мы можем любить, сострадать, гневаться, ненавидеть, бегать с воплями счастья догоню, убью, потом затихать, просить прощения. Вот это все здесь. То есть весь духовный мир, весь нравственный мир, весь Божий мир перед нами. Это мы прошлись только по внешности. Отсюда становится понятно, что это русский художник, равноценный Леонардо да Винчи. Гений Леонардо в том, что в тайной вечере он формально, сохранив... Ну, продаю <сёк> следующий учебный год, понятно? Вот формально сохранив вот это плоскостное повествование, он так гармонизировал их в единой цветовой гаммой. То есть цвет играет гигантское значение. И опять-таки она очень гармонизирована, она не раздражающая. Это вообще признак большого таланта. Вот легко там ляпать красной краской пятна и вокруг них концентрировать. Ну, легко, понятно дело, что в кавычках. Но это проще, понимаете? Там у Леонардо, как и у Андрея Рублева, гениальная пластика. Вот Спаситель задает ритм. Понимаете? И здесь Бог Отец задает ритм. Почему я говорю, что это два равновеликих художника на разных концах Европы, разделенные сотни лет. А талант, в общем-то, идентичен. Вторая вещь рублевская, я не буду ее так сильно разбирать, потому что иначе мы вообще дальше никуда не уйдем, это, конечно, его Спаситель. И Иисус вперивает взгляд в нас. Он смотрит там в нашу душу. Но с другой стороны, Он нас не ужасает. Потому что вообще, понимаете, да, что такое увидеть Господа? Да? Догадываетесь? Не есть хорошо. Поэтому он вот он сына посылает. Там максимум явится в горящем кусте. Значит, Моисею там так бы прохватило. Сережали бы он не донес. Я не шучу. Я не шучу. Значит, там. Господь это такая концентрированная энергия в том виде, в котором он предстает нам, когда он ну, так, как бы без маски, человек это выдержать почти не может. Вот это вот Господь на вас смотрит. Он вам в душу глядит. Вот. Я хочу заметить, что таких вообще-то икон не так уж много. Обратите внимание, сам он, ну, надо уменьшить, сам-то он в более темной цветовой гамме, но лицо и фон, стремящиеся к светло-лимонному и золотому, мягкая цветовая гамма. Вы, вы находитесь время в балансе между страхом перед Господом и бесконечной благодарностью и любовью к Нему за то, что Он есть и вас ведет. Но так она должна читаться каждый раз, когда вы сталкиваетесь с любой иконой. Причем какого уровня живописного не был бы иконописец? Потому что это не живопись, это все-таки икона. Икона воспринимается нами как такое некоторое окошко в Божий мир.